Привет! Семь шагов до получения этой суммы, которую ты видишь на экране. Вот перед нами семь этих шагов. Это зарегистрироваться на криптобирже, дальше добавиться в группы Facebook, Telegram, Twitter и Reddit, пройти верификацию подтверждения личности и 10 мая дадут поинты, их можно конвертировать в монеты, которые, собственно, стоят ту самую стоимость. И еще один дополнительный путь. Это приглашать своих друзей, которые смогут пройти вот этот вот вышеописанный путь. Первый шаг это регистрация. Нажимаем на регистр. Если вы перешли по реферальной моей ссылке, то у вас будет вот здесь вот что-то написано. Если нет, то будет пустота, либо еще что-нибудь другое. Если что, все в описании есть, добавите. Заполняем то, что необходимо. Нажимаем I agree to with DAX. В общем, соглашаемся с правилами криптовалютной биржи. Нажимаем регистр. Дальше идем на почту. Пришло письмо. Нажимаем «Верифицировать e-mail», после чего отправляемся логиниться на сайт. Дальше необходимо будет после регистрации, вы зайдете и нажмете все вот эти вот клавиши. Давайте нажмем и посмотрим. Ну, эти типа мы подтверждаем, что не давать никому своих данных, это после того, как вы залогинились появилось. Здесь надо будет подтвердить ваши документы. Ну, если вы хотите получить те самые деньги, это обязательное условие. Показывайте, что вы будете давать. Вводите все это. Итак, вводим свои данные. Выбираем. Вводим фамилия, имя, дата рождения, адрес, почтовый индекс, город и страну. Дальше продолжаем. Типа, пожалуйста, что-то там покажите. Давайте посмотрим чуть-чуть Чтобы не повлиять на процесс проверки Не обновляйте текущую веб-страницу Начать проверку индикатора. Пожалуйста, подготовьте свой индикатор для проверки этот, этот процесс проверки предназначен для подтверждения вашей личности И защиты от кражи личных данных на, «Нажмите» «Помочь» для дополнительной информации Начать проверку Индификационная карта заграник просрочен Выбираем права Было дело Вот он. Теперь надо загрузить заднюю сторону Выбираем файл задней стороны Потому что я заранее это уже сфоткал Добавляем Пожалуйста, сфотографируйте свое лицо Поднесите рукописную заметку с фразой "Виндакс" плюс сегодняшняя дата Пишем "Виндакс" и сегодняшняя дата 12.04.2019 Как-то так Выбрать файл То есть надо сначала сфотографироваться То есть берем телефон Фоткались. А именно вот эту вот, да? Давай попробуем. Да, она самая. Confirmation. Все. Загрузили. Вы успешно отправили подтверждающий документ. Мы рассмотрим вашу заявку. В ближайшее время вам будет отправлено, то есть мне электронное письмо с информацией о том, смогу я получить более высокий уровень лимита снятия. Но верификация на бирже часто связана с лимитами, с которыми вы можете работать. Без верификации вы можете снять 1000 долларов, даже торги. И, короче, чтобы не отмывалось, там ничего такого не происходило. В общем, документы на верификацию поданы. Давайте обновим страницу. По идее, здесь должно исчезнуть это Submit Verification Документ. Да. Все. Личное ожидание одобрения Как только мне, грубо говоря, оформят мой кут, по идее, если я правильно прочитал условия аирдропа и я выполнил все условия, которые там, посмотреть, выполнил ли я условия, я смогу у друга, то есть Дениса. Я зарегистрировался под Денисом. Кстати, огромная ему благодарность, потому что это... Он мне рассказал и постоянно делится со мной всякими подобными штуками. Подписывайтесь на него, если что. Вот его видно, все, как он что есть. У него будут галочки стоять. Фаллов Твиттер, Джон Телеграм, лайк Фейсбук и subscribe. Reddit. Если галочки все будут стоять рядом с моим ДМ, значит, я все условия выполнил. Возможно, кроме Куца. Если вы зарегистрируетесь подо мной, вам необходимо будет... Также обратиться ко мне и спросить, стоят ли у вас галочки, ну, предварительно написав, естественно, e-mail, на который вы регистрировались на этом сайте. Желаю вам успешного прохождения куца ну и потом 10 мая вы сможете обменять, если это не будут не BD коины, а поинты вы сможете обменять на коины, как раз эти самые монетки, которые вы сразу же сможете торговать. Но ну, это будет 10 мая. Сам airdrop, который продлится до 9 мая. Раздача будет либо 10 мая, либо раньше, вот я не совсем понял, потому что вот здесь вот две, две плашки идут, в одной написано 50 VD Coin, что означает VD Coin, а VD Coin торгуется на их бирже по цене сейчас на 4.47 долларов, если мы введем сюда 4.47 долларов то вы получите вот эту вот сумму 10 мая. Курс может как упасть, так и подрасти. Скорее всего, он будет падать. Но если аэродроп, то, как я понимаю, сделан, что вы получаете монеты после того, как завершите все действия, необходимые для аэродропа, а это и в том числе кудс, это не видно, но если вы пройдете куц и сделаете вот эти все действия, зарегистрируйтесь, подпишитесь в Твиттере, в Телеграме, в Фейсбуке и Реддите, то получите 50 виндакс coin еще один бонус если у вас есть друзья с которыми вы захотели бы поделиться данной информацией вы можете также дать им свою реферальную ссылку вот эту вот скопировать а вам дополнительно будет 5 поинтов point. 5 point, если здесь выше информация по-моему была вот. 1 point 1 VD вы дополнительно получите плюс 10% за каждого приглашенного друга который выполнит все условия то есть он Должен и пройти КУЦ в том числе. Потому что мы хотим работать с людьми, а не с роботами и машинами. Также и компания хочет, чтобы у нее были здесь люди, пользователи этой площадкой. Компания, кстати, занимается криптобиржей. По факту. На ней же вы и сможете обменять ВД на биткоины. А дальше биткоины вы сможете вывести, продать и получить ту самую сумму. Надеюсь, я доступно объяснил, а теперь я все покажу. Нажимаем I have don't shift. Так как я уже зарегистрирована, мне надо нажать это. Нажимаем лайк like фэн. Ага, переходим на их сайт, точнее на их страницу в Фейсбуке. Нажимаем нравится. Дальше идем на свою страницу. Копируем ссылку. Ctrl-C, кто не знает. И вставляем сюда. ctrl v Сохраняем. Все. Регистрация подтверждена. Закрываем. Далее. Подключаемся к Телеграму. Судя по всему, к двум Телеграммам. Что поделать? Телеграм у нас открывается. Присоединяемся. Второй сейчас тоже Телеграмм. Присоединимся. Так, открыть приложение. подписаться. Дальше. От нас требуется наша ссылка. Нашу ссылку мы берем в настройках и изменить профиль. Вот. Вот наша ссылка. Копируем ее. Она, собственно, нажимаете, Она сразу копируется к вам как надо. И нажимаем Save. все ссылка зарегистрируем. дальше идем в twitter открываем twitter мы начинаем читать канал читаю написано дальше мы идем к себе опять же попадаем на свою страницу У меня она не загрузилась но я вижу что адрес уже поменялся поэтому копируем его Ctrl C либо Ctrl X это вырезать закрываем страницу вставляем сюда Ctrl V сохраняем сохранилось идем дальше подписываемся на Reddit если вы там где-то не зарегистрированы или не на ну, общем, вам придется создать тогда аккаунт и сделать эти все самые шаги. Вот мы на канале, в индекс вот написано, нажимаем подписаться, отлично, мы подписаны. Нажимаем на свой ник, скопируем адресную строку, сюда вставляем, save, все, сохранилось. Дальше нажимаете I have no cheese». Дальше все, что вы сделали, идет на проверку Я все, все ссылки ставил Не нажимайте, что все готово Если вы еще не все сделали Как только все сделаете, тогда только нажимайте, что все готово Вы завершили нашу программу Airdrop Пожалуйста, ожидайте нашего рассмотрения и одобрения ваших задач Только 10 мая выдадут поинты Либо они выдадут сразу все либо ВД дадут, как только они проверят вашу КУЦ. Если они посчитают, что я человек, они мне выплатят. Также из вашей истории, Если посчитать, что вы человек, и вы выполнили все условия, которые они сказали, чтобы вы выполнили, вы получите свои монеты и сможете их продать по той цене, которая будет здесь. Это уже на бирже торгуется, поэтому все проще. Сейчас курс 4.26. У меня здесь 4,47, потому что у меняли 4,26. В итоге вы получите примерно такую сумму. А может меньше. Может совсем маленькую. А может больше. Я не знаю. Но этот шанс можно использовать. Берите и делайте. Все, что необходимо, я вроде дал. Если будут вопросы, оставляйте их в комментарии. Если понравилось, ставьте лайки. Не забывайте, что реферальная ссылка есть внутри Приглашайте друзей, которым не страшно оставить свои паспортные либо права, там, данные И получайте профит Всего вам доброго, пока!